Вопрос. Что такое Acelot для ASP.NET Core? Ответ. Acelot для ASP.NET Core это мощный фреймворк, который позволяет реализовать API-Gateways паттерн, например, в контексте микросервисной архитектуры. Возможности данного фреймворка очень широкие. Например, он может делать load balancing, может distributed tracing, делать роутинг, ну и другие полезные фишечки. Самое ä, приятное, что Acelot конфигурируется через JSON-файл.